Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, это Бомбик с нуля, начинаю прохождение одиночных боссов. В этот раз я не буду записывать одиночных боссов за один ролик всех, потому что их реально очень много, и видеоролик очень долгий получится, и поэтому я решил сделать такой оптимальный вариант, буду проходить по 3 босса за один ролик, то есть начнем в этом ролике с якудзы закончим Ромео Джульеттой. Только что я Якудзу мог пройти уже, но случились чудеса. Чудеса Вормикса, Бомбикса случились. Сейчас я вам покажу эти чудеса, и мы начинаем прохождение. Чуть не утопили, конечно, меня, да, но еще этот ходит. Да, это, это очень плохо. Не живи. Ну это очень обидно. Перед началом прохождения прошу минуточку внимания. Недавно я создал новый канал на Яндекс.Зене, и сейчас мне нужно набрать подписчиков. Для того, чтобы получить монетизацию видео.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 2012 год это был, когда нам появился этот босс. Сейчас у нас прошло десяток лет уже, и босс, конечно же, легкий очень. Скидываю я в кучу вот таким способом. Скидываю в бурю вторым бариком. Вот такую балочку поставлю. Нет, не буду ставить балочку, короче, в жопу ее. Я думаю, сойдет, ладно, сойдет. Это было не идеально, но сойдет. Главное убить э, бурю бурю последним. А этих уже Тигры сталь первыми ну завалить. Но есть проблема в том, то что у этого Стали очень много ХП. Это единственная проблема, в принципе. Он пошел, видите, он пошел к Буре. Это мне не очень нравится, на самом деле. Сейчас я дам Кубу. Если я дам Кубу, я-то убью Бурь. Раньше, чем сталь, вы поняли, да, сложность прохождения. Немного есть нюансы тут все равно, да. Скидываю в кучу, а все равно невыгодно скинуть в кучу, да, их... Вот такие пироги. И что тут делать, скажите мне. На самом деле, лучше всего, наверное, их поодиночке всех убивать, блин. А я тут парюсь, скидываю в кучу, и так и так можно пройти, но просто в кучу, видите, как оно... Дамка я газ, в принципе. Тигру. Да, и, и париться не буду. Вот, отлично, он ушел. Аж ушел оттуда. Что можно тут сделать? Можно просто кого дать, да и все, я не парю. Я не знаю, зачем я в кучу скидывал их в начале боя, не знаю. Просто я привык так делать... Оказывается, а, это не самый лучший вариант, скидывать их в кучу. Поэтому, если вы уверены, что вы и так пройдете его, то не скидывайте в кучу. Ну все, тут изи, как говорится, да. А вот сейчас можно их уже и до конца в кучу скинуть, и уже все, и на изи убивать их. У меня есть вертолет для этого. Но вертолет это такой себе, тратить последний штучный вертолет... Поэтому сейчас я вот так сделаю. Заберусь в кучу. Заберусь наверх и дам. всю реку. Даже у ворота не было. Да уж, как мне туда добраться? Ну, как-то так, короче, добрался. Все, ставлю балочку, короче, и... Париться особо не буду. Так, знаете, как я сделаю тут минку, поставлю, нас уже заденет его, да, 100% заденет. Поэтому я вот так балочку поставлю. Блин, она не ставится, зараза. Ничего страшного. Теперь они в куче, но так как у Бури уже много хп, больше всех она умрет последней. Это главное сделать. Да, не сломала карту. Что, у меня огнемет больше нет, да? Я даже не знаю, чем тут уронить их уже. Вот реально, смотрите мой арсенал. Просто настолько убогий арсенал. Как бы и нормально, как бы и нет. Газ, что ли? Ну, газ он убьет хотя бы этого кота, у которого ворота постоянные. это уже хоть что-то. И по этим будет снимать по 10 хп. Газ нормально снимается, у тебя вот у этих защит от э, яда все равно он их убьет так, ну и дальше уже дело техники, там снайпу просто сейчас гарпунчик можно есть. И, вс и все, как бы он, он труп, считайте, будет не, он ушел с гарпуна поэтому поэтому что? блин, что тут можно сделать? Липочку, что ли, дать эту? Не, ну реально ми минимальный урон наношу ему просто тут вот вообще нечем уронить. А, изи, изи, просто красавчик. А, дальше уже калаш. И все. И прохождение вот такое этого босса. Достижение подрывник. <соспитут> все. Увидимся на следующем боссе. Следующий на очереди босс, это оживший капитан. Надеюсь, я быстро пройду его. Погнали к прохождению. Единственная проблема, что у меня нету арсенала, чтобы просто утопить этих матросов. Они, кстати, топятся все. Просто нету арсенала, нет фугаски, нет ничего у меня, чтобы утопить их. Поэтому придется как-то на хп с ним играть. Что довольно неприятно, но придется. Арсенал пока что не скупаю я. Могу себе позволить купить хоть весь арсенал уже, но... Видите, коплю фузы я. Добираясь мингами, скидываю этого вниз. Нужно еще, конечно же, этого скинуть вниз. Туда, к этому. Вот так сделаем. Скидываю этого в кучу к этому. Вот, чтобы они там были уже. Он приседает ход. Отлично, просто шикарно. Далее я немножко еще барьером подтолкну его туда поближе к этому. Вот, И теперь можно жарить огнеметом. Травить смысла нету них, потому что защита от яда у них большая. Плюс ко всему у меня перс нету у перса уронок яду, только защита от яда, уронок яду нету, поэтому они будут очень плохо травиться, поэтому быстрее их зажарить, чем ход тратить, чтобы травить их. Вот. Как-то так. Пока что полный хп у меня. Это хорошо, что полный хп. Можно дать газовую. Где газовая? Вот газовая. Тоже смысла мало, но... Мне просто нечем даже уронить толком. Из-за того, что арсенал слабый. А газ он должен, по идее, добить даже. Еще один газ я ставлю на уже на... На. Выбираюсь отсюда, беру ранец. Нужно как-то скинуть этих тоже в кучу. Чтобы тоже быстрее было. Тут минку ставлю, одну последнюю оставшуюся. Разминирую. Так, и если есть бита, можно биты пробовать. Но бита нету, по-моему, да? Тогда придется узешку как-то пытаться. Нормально, пойдет, отлично. Этот вдох, он меня травит, соплет своей. Что довольно неприятно, что он травит меня. Так, он ушел туда влево. И обратно вправо пошел. Ладно, нормально. Сейчас, короче, нет огнемета больше у меня. Дальше надо калашом бить его. Нормально. Только немножко я чуть его не скинул с кучи. Так. Ну, поставлю балку такую. <св> <св> ну, опять калаш, ну что еще? Вот так стану. Что еще у меня есть? Чтобы зауронить его так максимально хорошо. На да толком-то ничего и нету, да? Смотрите, что у меня есть. Из арсенала. Вообще. Да? Шокером ударю. Просто шокер возьму, да и ударю. Сколько сниму? Ну, сойдет, кстати, сойдет. Хотя бы 100 хп снял. Опять ушел с кучи. Ну, блин. Что могу сказать тут? Плохо. Опять уз его туда сейчас. Ну и дальше два... Какой-нибудь дробаш там. Да ты опять ушел? Ты что издеваешься? Я бы дал газ, но, блин, на газ на этого надо ставить. Мне два газа, надо еще покупать газ, но, ну, блин, не хочу тратить на этот фуза. Да, такое нубское прохождение, дорогие друзья. Ну что поделать. Это хорошее прохождение, просто.. У меня арсенал не позволяет уже лучше сделать прохождение, чем это. Нет, так, ну добиваем этого уже при помощи дробаша. Не получилось, ну ладно. Нормально пойдет. У меня еще почти полный хп, ну как? Еще не полные, Так. Как видите, босс очень легкий, просто блин, <coughs> это все долго очень было. Опять фугу дает. Кстати, фуга это очень плохо. Она карту рушит. Это неприятно. Вот сейчас пора давать ему ар арбалет. Можно травить, в принципе, его, так как у этого защиты уже нету от яда. И он будет травиться более-менее хорошо. Надеюсь, сожрет не будет так сильно перевязку. Если сожрет, это будет реально плохо. Ну что ты делаешь? Зачем карту рушить так жестко? Вот туда уже идти опасно к нему, потому что там уже карты нету. Поэтому поставлю балку, поставлю перчатку поштучную. И там кувалдочку ему. Вот Вот ради этого я берег кувалды газ Потому что этого капитана уже будет тяжелее бить, чем тех Из-за того, что карта тонет, надо его максимально быстро убивать А теми можно заняться и помедленнее, чем этим Вот сейчас можно дать газ, но видите, он заюзал токсин Еще и топит на шару сейчас, да? Ну, хорошо, хотя бы не утопил, блин. Он реально бомбит немножко. На таком боссе и бомбит у меня. Потому что он такую фигню делает. Зачем ты даешь эту фугу? Ну, есть у меня еще и буран, душемет. Есть у меня. Могу себе позволить. Ну, жалко тратить их, на самом деле. У меня другие боссы еще есть. Угу. Да. На самом деле, да жалко их тратить. Тогда что можно сделать туда А что можно сделать тут тогда? Я реально не понимаю, что сделать тут можно. Ну окей, давайте утопим его снайпой. Утопил. Давай опять фуга, давай. Я бы дал газовую, блин, но. Я не могу дать ее. Таксин же у него. Придется как-то по-другому действовать. Гарпун тоже не могу дать, потому что балки нету. Не, ну тут есть немножко вот пиксель, видите? Но это же не поможет мне. Да уж реально, проблемка. Вообще нечем бить, вообще нечем бить. Кузишка разве что? Хоть какой-то урон нанес. Опять фуга. Вон реально издевается этот капитан этот. И мне еще целый ход ждать, пока он, блин, э, таксин пропадет. Нет, потому что я не готов ждать целый ход. Надо отсюда валить как-то. Оставаться вообще не вариант. Да, даже так. Ну давай. Ну, хотя бы так. Вот, оставаться не вариант. Наковальню дать ему что ли. Ладно, уже не буду жалеть авики. Хотя я толку их потрачу сейчас, толку. Я даже не сниму ничего толком. Подождем, пока сварка пробурюсь там. Если бы не токсин, я прошел бы уже его, да. Токсин все испортил. Таксин реально все испортил. Я уже к нему не доберусь просто так, потому что... Нету портов. Блин, ладно, надо газ давать как-то ему уже. Вот, выбора нет у меня особо. Давай. Единственная проблема, что все равно могу просрать тут, потому что... Этот дебил может опять фугу дать и там уже эти метеориты меня скинуть. Я не знаю, как вставать. Я вообще не знаю, как вставать тут. О, отлично, заморозил. Но все равно могу слить. А, даже так, да? Нормально, он в газу остался. Поэтому нормально. Приборюсь уже сваркой. Ну и все. В принципе, победа моя должна быть. Наконец-то. Я прошел его. Мне дали вот две церковые пушки и ресурсы какие-то. Бесполезные такие предметы. Вот. Следующий босс у нас на очереди, Ромео Джульетта, с ним уж точно легко разберусь. Последний босс, которого я пройду в этом видео, это Ромео Джульетта, очень легкий босс, он легче якудзы, легче ожившего капитана, и быстрее проходится намного, погнали к прохождению. Но есть один минус в прохождении, что этот Рамео он очень любит сам себя жарить коктейлем. И тут надо будет еще попасть в жюльету с арбалета, а то было такое, что я промазывал. Тоже нельзя такой ход терять начальный, нежелательно очень. Все даю арбалет. Здесь нельзя давать. Ромео Кувалду. Потому что если нам кувалду, он даст э, коктейль сам в себя. Даст коктейль, сам в себя. Потому что там дырка будет от кувалды, и он не будет нормально попадать по мне. Он будет бить сам себя. Поэтому кувалду давать нельзя ему. Чтобы он не бил сам себя. Это очень плохо будет, если он будет бить сам себя. Просто дает дробашу и все. Моя задача просто довести его до 200 хп. И все. Видите, огнеметы всякие дают, там, как коктейли. Нужно так сделать, чтобы он стоял ровно. Чтобы он не бил по пикселям по своим. И дальше будет все легко, как бы, вот. Даем, как бы, сюрики. Наверное, сюрики, да. И осталось у него 300 хп. Моя задача довести его до 200 хп примерно. Чуть меньше можно даже. И просто газовый дам. И пока газ будет убивать Ромео, я убью Джульетту. Как бы вся тактика, как бы. Некоторые просто по-другому проходят. Это не советую так делать. По-другому проходить это бред. Ну, и можно по-другому, конечно, проходить, но нужен хороший арсенал туда уже. Когда слабый арсенал, как бы это оптимальная такая тактика есть. Все, довожу этого дебила. Надо аккуратно сделать все, грамотно. Так, чтобы у него остались 200 хп хотя бы. Ниже можно, да. Вот зараза такая. Беру ранец, наверное, да. Просто улетаю туда. Да, тактика, конечно, арабская. Тут я 100% выиграю прям сто процентов смотрите я даю просто сейчас на какой-нибудь дробаш там довожу этого армео до нужных нам хп все даю блин куда ты пошел вниз-то а? все вот так, так встану просто и вс и париться не буду Да, огнемет, конечно, неприятно, максимально неприятно, но что поделать. Все, и Джульетта, у нее мало хп остается. Сейчас просто даю м -м, огнемет Джульетте. Пройду без юза даже. Далее ходит Джульетта и как раз у Ромео остается полтинник И вот надо будет убивать сейчас Джульетту. По-любому надо убить, убивать ее. Если я не убью сейчас ее, то будет реально бедненько. Но у нее реально много хп как-то. Что-то я очень рискую сейчас не добить ее. Нужно просто сейчас поставить минку вот так вот. Чуть подороню я ее наверняка прям вообще наверняка. У меня еще что есть? Так, да, гнемет еще есть, как бы. Нужно вот так стать на пиксель, вот на этот вот там пиксель есть. Вот, все, вот так и беру гнетик и убиваем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Все, изи, изи. Смотрите, этот вдох от газа, все. Вот такая тактика. Вся. Была сложность, что он убивал сам себя, Ромео, потому что я давал ему кувалду, вот. и когда он в этом, находится в этой ямочке, он дает коктейль себя сам, всегда так почти, всегда так было, как бы, а вот теперь так нету, потому что я не стал кувалду давать ему, я дал др дробаш ему там и, и прошел спокойно яичак, вот такое прохождение, дали рубинчики и опыт. В следующем видео я пройду. О, мне дали уровень новый, что-то там было. В следующем видео я пройду, наверное, короля мертвых и призрака. А инженера я пройду отдельно на видео. Ребят, мне очень нужна ваша поддержка. Я знаю, что меня очень много людей смотрит без подписки, поэтому, пожалуйста, перед просмотром этого видеоролика подпишитесь на мой индекс Дзен, если вы смотрите ролик на Дзене. либо же на YouTube, если смотрите на YouTube. Также заходите в мой паблик. Также заходите в мой паблик ВКонтакте, здесь тоже вкладываю. Также заходите в мой паблик ВКонтакте, здесь тоже выкладываю также видосы. Те же самые видосы, только уже пк Также заходите в мои ВКонтакте, здесь тоже выкладываются. Также заходите в мой паблик ВКонтакте, также подписывайтесь, ставьте лайки. Также заходите в мои паблик ВКонтакте, здесь также вкладываю. Также у меня есть паблик ВК. Также у меня есть паблик ВКонтакте. Тут тоже я выкладываю видосы, всякие различные. Тоже заходите, подписывайтесь, буду очень рад и паблик видеть вас. Также у меня есть паблик. Public... Также у меня есть паблик ВКонтакте, тоже заходите. Также у меня есть паблик ВКонтакте. Здесь тоже вкладываются видосы постоянно. Вот. Поэтому подписывайтесь на паблик. Также у меня есть паблик. Public... Также у меня есть паблик. Public... Также у меня есть паблик ВКонтакте. Тоже заходите, подписывайтесь. Буду рад вас видеть также у меня есть паблик также у меня есть паблик вконтакте тоже заходите подписывайтесь буду рад вас также у меня есть паблик также у меня есть паблик также у меня есть паблик вконтакте тоже заходите подписывайтесь буду рад вас также у меня есть паблик вконтакте тоже заходите подписывайтесь буду рад вас видеть также у меня есть паблик ВКонтакте, тоже заходите подписывайтесь, буду рад. Также у меня есть паблик ВКонтакте, тоже заходите. Также у меня есть паблик ВКонтакте, тоже заходите, подписывайтесь, буду рад вас, вас видеть. Также у меня есть паблик ВКонтакте, тоже заходите, подписывайтесь. Также у меня есть паблик ВКонтакте, тоже заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, проявляйте активность. И всем приятного просмотра. Также у меня есть паблик ВКонтакте. Тоже заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, проявляйте активность, буду очень рад. Всем приятного просмотра этого видеоролика.